Здравствуйте! Хочу сделать видеоотзыв о данном сайте, о данном сервисе. Хочу поблагодарить изначально этот сайт, создателей этого сервиса, что помогли мне заработать довольно-таки хорошую сумму денег за определенный период времени. Самое главное, что я могу зарабатывать прямо с телефона, и мне не обязательно быть при этом дома, около компьютера. Главное иметь возможность выхода в интернет. Плюс данного сайта заключается в том, что, во-первых, на него могут работать уже подростки, начиная с 18 лет, могут начинать зарабатывать, а также выводить деньги самым удобным способом, что очень важно в нашем цифровом мире, естественно. Первую неделю я смогла, честно говоря, заработать, по-моему, около 40 тысяч рублей, что довольно неплохая сумма для студента. При этом я уделяла внимание данному сервису около двух часов в день. Ну, на самом деле, я думаю, то, что каждый человек располагает таким временем. Самое главное, что меня обрадовало, что это все честно и безопасно. Спокойно можно начать делать деньги на данном сайте уже сейчас. Также, наверное, один из многих плюсов данного сервиса, что при регистрации новичкам платят 2000 рублей за то, что вы просто зарегистрировались. Итак, хочу вам немножечко рассказать о нем. Вот я вот пролистываю данный сайт и начну, наверное, с конца. Итак, мы можем увидеть здесь отзывы, отзывы работников, любой вопрос, который вы можете решить с помощью техподдержки. Вот, это преимущества, основные преимущества. А вот это топ 10 заказчиков, заказавшие лайки на Инстамании. Смотрите, это настолько известные блогеры. Вот, смотрите, Инстаграм-блогерша, инстаграм Ваня, Инстаграм-модель, Инстаграм-модель. Я думаю, то, что вы все знаете этих ребят, но точно некоторых из них обязательно. Итак, смотрите. Здесь описано, как это работает, как это зарабатывает, но я вам подробно, подробнее все расскажу обязательно. Но можете почитать, в принципе, здесь видеоинструкция и, в принципе, что такое и почему Instamani. Итак, давайте зарегистрируемся. Как я вам говорила, вот написано 2000 рублей в подарок при регистрации. Сейчас покажу, как это работает на реальном примере. Итак, регистрируемся. Вводим имя почта так вот так вот такая у меня почта и зарегистрироваться Итак, это ваш личный кабинет в честь регистрации мы дарим вам 2000 рублей на баланс всего три дня цена одного лайка 100 рублей как я вам и говорила 2000 рублей на балансе у меня оказываются в ту же, же секунду как я прохожу регистрацию вот мой баланс. Итак, кстати, вот это вот окошечки, которые высвечиваются. Как мы видим, написано вывод средств, какой человек вывел и сколько он вывел. Итак, как же все-таки работает данная система? Сейчас покажу, как лайкать. Итак, ставим лайк, загружается, на крестик. И обратите просто внимание, как наш баланс увеличивается. Деньги честно начисляются с каждой лайкнутой фотографией. Давайте еще раз. И еще несколько раз, чтобы вы точно поняли, как я все это делаю. Нажимаю на сердечко, у меня загружается. Ставлю ой, нажимаю на крестик. Еще раз на сердечко, еще раз на крестик. Еще раз на сердечко, еще раз на крестик. Так, кстати, я вам хочу рассказать немного о том, что в данном приложении есть дополнительные услуги, которые вам просто необходимы. Рекомендую покупать вот эти услуги. Рекомендую покупать пакет с фото. Я, на самом деле, всегда стараюсь покупать самый дорогой пакет, но, к сожалению, он не всегда бывает в продаже, так как очень востребован. Но давайте на всякий случай проверим, может нам улыбнется удача. Вот, пакеты фото нажимаем, смотрим. Нет, к сожалению, больших пакетов на данный момент нет. Максимум и стандарт нет в наличии, но при этом есть минимум фото. Минимум это плюс 500. Зачем же вам это нужно? Сейчас расскажу. Смотрите, вам нужно купить данный пакет минимум за 300 рублей. Всего лишь 300 рублей платите, но при этом ваш заработок составляет 50 тысяч рублей. Итак, это на самом деле очень экономно, очень классно. Я обычно, когда есть возможность, покупаю пакет максимум, потому что экономия просто в разы больше, чем на минимуме, но минимум тоже вполне хорошо для новичков, и, в принципе, если нету других пакетов, то, естественно, почему бы и нет. Итак, купим пакет. Итак, мы можем увидеть, что я купила данный пакет, и мне начислено 500 фотографий, которые я могу использовать и получить за них Деньги. итак продолжаем лайкать давайте и обращаем внимание на то как же увеличивается наш баланс давайте еще две фотографии и я вам все покажу Увеличиваются, увеличивается баланс но при этом естественно фотографии уменьшаются вот смотрите у меня уже на счету 2900 рублей фото 566. шестьдесят Итак, еще несколько фотографий, и я поставлю на паузу данное видео, чтобы набрать баланс в районе 20-10 тысяч рублей и показать, как я вывожу деньги. Итак, еще раз показываю, что начисляется все очень легко и просто, уже 3200, фотографии 563 осталось. Вот, давайте последнюю, и на этом закончим лайканьем фотографии на самом деле все это очень легко просто и классно мне кажется то что это супер классный способ зара заработка в интернете так видим что мой баланс составляет 30 тысяч 100 рублей а значит можно уже выводить данные средства с этого сервиса сайта я говорила то что сделаю на 10 тысяч Рублей, лайков, но я не смогла остановиться. Итак, давайте вывод средств: нажимаем вывод средств. Выбираем удобный для вас интерфейс. Смотрите, сколько много: МТС, Теле 2, Мегафон, Билайн, Тинькоф, Сбербанк, Киви, Вебмани. Мастер-карт, виза. Итак, у меня MasterCard. Поэтому я нажимаю MasterCard. Так. Давайте прочитаем, что же здесь написано. Среднее время ожидания вывода средств занимает от 5 до 20 минут, в зависимости от выбранной вами платежной системы. Сумма, которую мы хотим вывести, давайте выведем 30 тысяч ровно. Смотрите, что здесь самое интересное. Данный сервис при каждом заказе выплаты дарит полезные электронные обучающие курсы. В данном случае... У меня написано, что я выиграла курс по заработку в Инстаграм. Вот, и мои средства поступят на мой счет в течение 72 часов. Обычно деньги приходят в течение суток, вот, честно говоря, вам. Можно нажать «Скачать курс», «Скачать курсы», и, естественно, его прочитать. Итак, надеюсь, я вам все четко и ясно рассказала. Естественно, жду всех вас в своей команде. Регистрируйтесь по ссылке ниже. Будем вместе работать.